Меня зовут Лещева Альбина, я генеральный директор и совладелец медицинского центра «Лейб Медик». Чувствовала себя прекрасно, получила массу полезной информации в очень сжатые сроки. И векторы обозначены, куда двигаться и как дальше взаимодействовать с тем, что предложили Дезерт. Спасибо. С Викторией мы знакомы два года. Познакомились мы на этапе организации нашего медицинского центра «Лейп Медик». «Зерц» оснащал нашу клинику полностью, мебелью, оборудованием и всем остальным. И дальше мы сотрудничали уже с «Дезерцем». Нам помогали прописывать стратегию, нам помогали в продвижении. Мы делали сайт, писали статьи, копирайтинг, много всего. И на всех этапах этого сотрудничества мы получали удовольствия от взаимодействия с этой компанией.